Баруна, которая стала героиней целой серии видеороликов, снятых жителями Актал, поразившая своей находчивостью и нестандартным для пернатых поведением. Каркуша отпугивала посторонних со двора, в котором живет, увлекалась баскетболом и воровала табачные изделия из карманов жителей. Чаще всего барону можно было увидеть на набережной в 14 микрорайоне Актал. Туда птица прилетала рано утром. А вот история, как каркуша оказалась среди людей. Летом возле нашего дома мы заметили гнездо с тремя птенцами. Его пытались сбросить вниз взрослые птицы. Мы с детьми положили птенцов в коробку и принесли домой. Двух забрали желающие, а третье, которую после мы назвали каркушей, осталось у нас. Первое время она жила в квартире, а потом мы выпустили ее на свободу. Однако Каркушу не признала стая ворон. Всякий раз, когда она пыталась к ним присоединиться, они начинали ее заклевывать. Так и осталась Каркуша жить во дворе. Утром она провожала меня на работу, вечером прилетала к детскому саду, откуда я забирал дочь. Днем она летала по набережной, на ночь возвращалась, иногда приносила сигареты, спички и ложила их на подоконник. Однажды, когда сосед снял кольцо с пальца и положил на скамейку, она украла его. Мы, конечно, сразу нашли и вернули кольцо. Сосед был не в обиде. В мае двадцатого года Каркуша пропала. Ходили слухи, что она погибла от рук детей. Но нам хочется верить, что с ней все в порядке и она сейчас. Где-то в далеких краях со своей стаей, которая наконец приняла ее в свою семью.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 Мы его сняли на видео. Звучистки вкусные, наверное. Страв с оптала и открывает конфету, Сама открывает. Ай, молодец! Не дает? Забери конфетку. Дай я открою, да? Дай, дай, дай. Не дам, не дам. Не дам. Или ты будешь Ты ну я знаю, что тебе нравится. Держи. И что ты хочешь? Отдай меня, отдай меня. Какушенька. Ну, ну Держи, держи, моя маленькая. Девочка, ты наша. А ты забирай себе новую куплю забирай да? ну и что ты хочешь отдай каркуша я умыкнула перчатку сама отдала ну что мне сейчас ну уже она ты умыкнула у меня варежку а вторую я тебе не дам иди поглажу ну иди поглажу ну иди поглажу ну да а ты умыкнула у меня одну варежку каркуш водичка наш холодная. Над, ты у меня умыкнула варежку. Вторую будешь забирать? Это у меня запасы, имею в виду. Да ладно важничать, но ну иди сюда. Ну, все, Ой какая варежка! не надо. Смотри какие красивые. Конечно, без варежки пойдет. Ну, Пойдем. не Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. мою Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Чем она ей нужна? Мне такая ворона. Иди сюда, Каркуша. Пойдем. погнал, погнала! любой животное умное. Это же ворон же. Лёха, сейчас фоткать с ним? И ещё такой песенку, Хороший, хороший. Ка-ка-ка, да, ка-ка. Хороший, хороший. Мам, а какой же, мам. Мам, а какой же хороший. какой же хороший. Какой хороший. А, хороший. Воронушка. Едем, она здесь сих пор держится. О, блин! пить ты, пить ты Усан пить Поп-поп давай Ой, молодец Каркуша Каркуша Не <гаркуша> <гарку> Едите, лучше. Может, и не вкусно? А что, ты видишь?